Итак, дамы и господа, вторая карта этого Best of 3. Проклятый стак. Выиграли первую карту, практически не почувствовав коллектив Lion7, посмотрим, что будет на Тускане. Тем более львы начинают в сильной стороне. И, в общем-то, какие. Простите. <coughs> Простите, дорогие друзья. <coughs> Uh, Какие-то шансы uh, на победу определенно есть Составы не изменились абсолютно ни нисколечки Но с такими выходами далеко, конечно, команда Lion7 не пойдет А вернее, пойдет как раз-таки именно uh, далеко, к несчастью Ну, минус от Лаймеранса Здесь у Ванги заканчиваются патроны Приходит тиммейт на хелпу и вот он, этот самый тиммейт э, с, кучей, с кучей хелпы, которую он оказал своему напарнику по команде. 1-0 в пользу проклятого стака. Ну и для тех, кто в танке, давайте еще раз пройдемся по составам. Команда Line7 это Lamerans, Race, Бублик, Дуримар и Афасфас. Ну а коллектив Проклятый Стак это тюбик White Knight, Хейтерет, Матово-Красный Эльф и Ванга. Всем привет, не опоздал, гипно приветствую, но относительно не опоздал Сейчас уже идет вторая карта, первая уже закончилась Но она была достаточно быстрая и не очень интересная, поэтому там особо смотреть было не на что Два минуса от Тюбика, минус от матового красного и Ванга, добравший мистера Бублика Радостный бегает, пытается застрелить тиммейта 2-0, собственно, опять же, ну начало, конечно, хорошее а что может быть плохого, собственно, в этом начале? Взяли пистолетку, соперники не поставили бомбу. То есть э, два экономических, которые достаточно просто забирать. Э, хоть в обороне, хоть в атаке, это же все-таки экономический. Но выход на «Б». Э, так или иначе, выходить коллектив Line 7» решили именно на точку «Б». Матово-красный, на удивление, только один минус сделает. Это действительно только один Матово-красный погибает, а Хейтрад с Вангой, в общем-то, выигрывает, по сути, этот раунд. Ну и последний минус за Вайт Найтом. Получай по лицу. 29 хп оставил Уайт Найту, но Уайт Найт, естественно, бомбу снять успел. Ну, было бы забавно, если бы он его убил, и больше ни у кого не было бы Дефьюз Китов. Типа в этой ситуации они бы взяли и не успели снять бомбу. Ну, кстати, когда-то такое, то ли на трансляции, то ли когда я играл, было такое В общем, я не удивился бы, если бы и сейчас было бы что-то такое же Ну что ж, девайсы появились у команды Line 7 И даже неожиданно появилась снайперская винтовка у Бублика Не было, между прочим, снайперских винтовок на карте Нюк и может быть это правильно, но вот на тускане сейчас появился авик, а толку от этого авика вот ровно 0. Ровно нисколько А фас, фас последний, и одним спреем двоих забрать не получается, ну а посему размен и 4-0 4-0, дорогие друзья Неужто будет то же самое, что было на тускане, я прям расстроюсь Для финала будет слабенько, ой на тускане, на нюке Хотелось бы все-таки на какую-то борьбу посмотреть, вменяемую, разумеется, борьбу, да. Ну, там допы, не допы, неважно, но хотя бы там, типа, чтобы 16-10 и выше был счет. Бублик застрелил матового красного, подобрал с него девайс, и это при том, что у команды проклятый стак. Все норм, с экономикой, разумеется, а у команды Лайн-7 частично только лишь. Лаймернс Дабл-трипл-килл. Ничего себе! Вот это да. Вот такая вот борьба наконец-то и появилась. И наконец-то она меня радует. 4-1. Проклятый стак по-прежнему впереди. А Лайон Севен наконец-то открывают счет по взятым раундам. Какой скилл играет, так, к сожалению, Егор, я не могу тебе подсказать. Потому что, увы и ах, данный матч проходит не на фасткапе. И поэтому скиллы здесь, собственно говоря, ни у кого нет. Естественно, не обозначены Минус от рейза Ванга падает И получается Получается очень, кстати, удачно проходить Через коты кил от рейза, минус один от Асфа Я не знаю, как нормально читать этот никнейм Потому что он просто вот Гори в аду человек, который поставил себе Такой никнейм White Knight, один в пять А где проходит на каком сайте? Ну, не скорее не на сайте. В группе ВКонтакте проходит данный ивент. Проклятый стак. Сами организовали турнир. И, как вы видите, вот вам и финал. Ну, то есть группа ВКонтакте есть у команды. И там был проведен этот ивент. White Knight забирает Лаймеренса. И у нас, кстати, вдруг внезапно вылетает один из игроков э, Львы-7. Верну... Вернется он или не вернется Ну, наверное, нужна, конечно, пауза, чтобы подождать пятого Негоже было бы в такой ситуации э, продолжать в вчетверо Вернулся, черт возьми, э, игрок с ником Афас, фас, фас, фас, фас И, кстати, забавно у Дримара 0.5 хе Аркада на КТХ, кстати, очень интересная аркада, но не рабочая Сколько бы ни пытались, один минус всего И то, Рейза, мне кажется, забрали просто по какой-то счастливой случайности Потому что он стоял в первых рядах И непосредственно из-за этого именно ему и прилетело Если бы он стоял чуть-чуть поглубже в квадрате То было бы, как мне кажется, еще сложнее сделать даже один минус какой античит стоит там у них, Егор? Если я не ошибаюсь, античита в этом матче нет. Дым. Сигарет с ментолом. Весь малый квадрат сейчас в дымах. Это означает, что, в принципе, игроки обороны могут выходить на пуш. Пуш только вот чего, пока не ясно. Матовый красный. Минус рейс. И ответный минус от Афасфа в Вангу. Пролетает. Минус от тюбика. Ну, с перевесом. С перевесом пока что на стороне обороны. White Knight. Не рабочая позиция. Ну, <laughs> типа, она, конечно, интересная, но обычно все-таки ее чекают. Н не сказал бы я, что это такая уж прям неочевидная точка. А, мистер Бублик. Снова я его почему-то назвал мистером. Без понятия вообще почему. Но... Тем не менее, минус в торце, и Хейтерд последний, разумеется, Хейтерд просто будет сейвиться, а команда Line7 под шумок уже берут четвертый раунд на второй карте. То есть сравниваются с коллективом проклятый стак. И, внимание, дорогие друзья, счет 4-4. Всем привет, Владислав, приветствую. Приятного просмотра. Также, дорогие друзья, хочу напомнить вам, что в закрепе, в чатике и в описании есть ссылочка, по которой вы можете зарегистрироваться, указав промокод KNIFE и получить 500% на свой первый депозит в букмекерской конторе OneWin. Ну или если вы не очень любите делать ставки, то вы можете поиграть там в слоты... Что там еще в покер Ну и как бы Поднять денежек Ну а механика достаточно простая Указываете промокод по этой ссылке Зарегистрировавшись и кладете 1000 рублей Получаете на выходе 5 Вот такая вот красивая штука Рейс Минус Ванга Ну у Ванги не было девайса Поэтому перестрелять оппонента было в общем-то не так уж и сложно Минут по тюбику Ну а дальше тут уже, конечно, рассыпается Оборонительный редут э, коллектива а Проклятый стак э, Хейтер, конечно, пытается где-то там Издалека что-то, конечно, выдавить Но выдавил только лишь Два минуса и оставил, в общем-то, не такой Уж... Ого, бублик Прожал, прожал Вот такой вот Что это было, бублик? Бублик, бублик, бублик Ну, ладно Будем иметь в виду что Бублик у нас такой, с приветиком. Потому что перед ником Беларусь, вот, и изначально тебе показалось, что Мистер. Да нет, вот тут и оно, что я видел, что это Беларусь, ну, то есть, типа, не похоже даже на Мистер-то, да, в Мистер-то две буквы, МР, а тут, в общем, не знаю почему, но почему-то мне хочется его называть Мистер Бублик. Рил Треск, приветствую. Хейтер. Энтрифраг, неужели наконец-то проклятый стак начали с энтрифрага, А то я уже подумал, что они прям совсем 4 раунда взяли, и э, манна закончилась. А пока выглядит все именно так, как бы печально это, конечно, не выглядело, но манна у команды проклятый стак явно на исходе. Н ничего себе. Ну, не, да, я не знаю, как, как вот прочитать этот никнейм. Ну, не, да будет просто недо. Саша, чатик, привет. Как дела? Как стримчик проходит? Что за игры? Витя, приветствую. Это финал э, проклятого капа. Номер один от э, проклятого стака. Здесь уже тикает во всю бомба. И асфас-фас-фас-фас. Фас, фас, фас, последний. Ну, борется. Борется Акилев. Заканчивается патроны. И еще и добирает тюбика. Ничего себе! 6-4. Оставшись один в три. В. Ну, не с самой, так скажем, красивой точки С которой что-то можно было вообще поменять А удается, однако, поменять-то Вот так вот бывает, дамы и господа Нельзя расслабляться Ну и да, это вторая карта Первая карта, напоминаю вам, закончилась победой проклятого стака На карте нюк со счетом что-то там 16 16 и очень ужасно l 7 вспомнили, что играть надо. Причем самое забавное, они вспомнили, что надо играть, находясь в атаке. Что является для них не самой сильной стороной на карте туска. Ну, вот как бы вы сейчас сами видите. А в очередной раз куплена снайперская винтовка. И близок провал в раунде. Мне кажется, что стоит на самом деле задуматься об этой связи. Потому что в предыдущий раз, когда Бублик взял э, АВП, команда все-таки проиграла раунд. Но сейчас White Knight заходит в спину Бублику. Но Бублик, естественно, не знает и не чувствует и, и не видит. И, конечно же, минус от White Knight. Ну вот, вам пожалуйста. Вот теперь я давайте, наверное, все-таки действительно скажу, что э, АВП у команды Line 7 это повод проиграть раунд. Вот именно так все это и выглядит, к моему великому сожалению. 6-5. Накопили проклятый стак маны, видимо, немного И все-таки осилили что-то выиграть И, кстати, снайперская винтовка теперь есть у White Knight, Он все-таки ее забрал с э, бездыханного тела Бублика Ну и здесь контроль Меда э, с промахом С промахом по первому сопернику При этом Лаймерн сейчас будет, судя по всему, пытаться открыть э, коты ну, выход такой себе, честно говоря, получился. Лайнер просто потерял половину лайфбара. Ну, а до, Я не знаю, как это вот читается. Не до пусты. Ну, это, наверное, опять же какое-то слово. Просто я, наверное, не в теме. Что-то, наверное, значит. Просто я не шарю. Матовый красный эльф перестрелял с фас А Бублик снова, кстати говоря, со снайперской винтовкой. И делает уже с нее второй минус. Матово-красный остается последним. Ситуация очень-очень далека от идеальной. Ну, не зашло. Ну, не зашло. И снова Бублик. Ну, вот на этот раз Бублик продемонстрировал, что все-таки даже со снайперской винтовкой команда Line 7 не сильно теряет мобильности и способна выигрывать раунды. Хотя на самом деле... Как мне кажется, здесь был косяк в том Что White Knight, вооруженный снайперской винтовкой Толком реализовать свою оптику Не сумел, потому что при попытке Выйти э -э, На точку Б, Line 7 практически сразу похоронили Снайпера команды Проклятый Старк И, в общем-то, дальше уже о взятии раунда Речи, естественно, быть не могло Саш, если помнишь, просил как-то Глянуть игру Ghostrunner Глянул, <звы> блин, Вить, кстати, нет, не глянул Я открыл вкладку с э, обзорами на эту игру И закрыл ее потом Когда у меня закончили рендериться видосы И я пошел их загружать на YouTube. И чтобы просто лишних вкладок не было В общем не знаю Сейчас Хорошо что ты конечно же здесь И напомнил мне про нее Я попробую после этого матча ее посмотреть Если опять же не забуду 7-6 в пользу Line 7, но проклятость, так взяли только что Диглбай. Вот такая вот забавная ситуация, да, то есть с девайсами бороться на равных не очень получается, зато получается бороться, имея в руках пистолеты. Парадокс. На вид приветствую. Смотрим каждый день, очень рад, рад, что вам нравится настолько, что вы даже каждый день смотрите мои трансляции Дуримарушка, кстати говоря, 1 на 4. статистика, конечно, очень нелицеприятная А вот баю проклятого стака, это просто нечто Снайперская винтовка АВП, скаут, МПшка, откуда вообще нашлись такие девайсы? Вот просто откуда? Хейтред, сделав минус на банане, убежал очень быстро с этой позиции. Естественно, это благая весть для коллектива проклятый стак. Матово-красный минус Асфасфас. Лаймеренс вместе с Бубликом остались вдвоем. Но уже сейчас убили Лаймеренса. И Бублик теперь в гордом одиночестве с Авиком на перевес. Отличный хэдшот по Хейтруду. Заметил оппонента на миду. Но попасть, к сожалению, только не получилось. Да, оппонент, кстати... Развел все-таки на выстрел И Бублик промахнулся А следом попал Это был минус по... Да ладно Но сейчас просто придут и все под снайпер отдадутся, да? Вот, кстати, матово-красный эльф И его позиция, в общем-то, не очевидна Вот, давайте за ним смотреть Потому что White Knight просто ушел на точку Б. Ну а матово-красный просто сейчас получает возможность Сделать халявный минус в спину соперника Слышит прекрасно передвижение оппонента А, прикол. Прикол, дорогие друзья. Э -э Матово-красный в общем-то в оппонента попал, но убить-то не осилил. Вот справ справедливости ради не осилил убить, но White Knight вовремя оказался на точке А. И мы получаем 7-7, а это значит, что первая половина закончится с минимальным перевесом для коллектива. Проклят. Проклятый стак. В общем, я <laughs> я не знаю, почему я сказал, что именно они выиграют сейчас раунд. Но, ну, может быть, просто потому что увидел экономику команды Line 7, мысли в голове у меня перемешались. И я просто подумал, что три пистолета, Авик и Калаш будет очень сложно выиграть. Лаймернс, не останавливаясь, просто прожимает соперника. И видите, я все-таки, видимо, ошибся. Хейтр 1 в 3. Последнее слово за бубликом, и команда Line 7 все-таки выигрывают атакующую сторону со счетом 8-7. И это важно, дамы и господа. Потому что, если вы помните, я сказал чуть-чуть раньше о том, что Line 7 в атаке на Тускане играют хуже, чем э, они играют в обороне. То есть... Да, атака сильная сторона, но Line 7 Играют в обороне куда лучше И поэтому это, в общем-то Намек, так скажем, да, на то, что В принципе, они могут выиграть Но, конечно, проклятость так Просто так, естественно, здесь ни одного раунда Своим оппонентам отдавать не будут Первые размены на выходе на коты Проклятый White Knight забирает Рейза ха ха ха просто тут Почему он просто так бежал к своим тиммейтам? Я так и не понял. Я не понял, почему точку никто не чекнул, но там, на удивление, оказался игрок обороны. Попытка подсадиться, что ли, сейчас была, да, от игроков атаки? Интересная, конечно, задумка, но Юспы здесь на дальней дистанции, конечно, в плюсе. 11 хп у недопуздика и... Ну, все мы прекрасно понимаем, означает. что означает его никнейм, да, но озвучивать мы это дело не будем Два игрока обороны добивают, а точнее только Бублик добивает остатки игроков команды Проклятый Стак И счет в матче становится 9-7 А что ты забыл в Германии, Богдан? Приветствую тебя, кстати а, моя команда побеждает, у меня один раз был ТП, у двух других команд тоже ТП, и получается, моя команда побеждает. Это где, <смех> Fire тим а, Насколько я помню, команда-то у тебя именно так и называется. Где вы там побеждаете <смех> Вот просто. Ты как-то ворвался так и, знаешь, с середины начал свой рассказ, при том, что ты еще и поздоровался только после того, как все это сказал. Поэтому давай-ка лучше с самого начала и поподробнее. Что за турнир, где у вас там технические поражения и так далее. Девайс у команды Line 7. Этого нельзя сказать о команде Проклятый Так, естественно. У них девайсом, собственно, здесь и появится-то ниоткуда. Что логично. А, 5 диглов. И первый дигл уже погиб... Ой-ой-ой, следом еще и второй погибает. А, Матово красный эльф! Ни хрена себе! Два хэдшота с Дигла. Лаймеренс подскакивает на прием. Спасибо большое, Сарвар, за подписочку. Минус от Лаймернса, минус от Бублика. Ну и здесь, собственно, в соло оставался White Knight. Его забирает игрок с никнеймом Дуримар. И это 10 раунд за командой Lion7. В комнате против комаров они играют. <laughs> а, Эва-турнир. Понял, понял. Слышал, что у них вроде бы недавно здесь была какая-то э, переигровка. Ой, переигровка, господи, простите. Жеребьевка. Вот, по-моему, как раз вчера или позавчера у них была жеребьевка турнира. Ну, круто. <laughs> круто, конечно, что технические поражения. На самом деле это, естественно, не круто. Это говорит о собранности команд. Зарегистрироваться на турнир и не прийти на него. Дуримар! И его тиммейт, по-моему, если я не ошибаюсь, рейс... Но могу ошибаться Сделали, короче говоря, несколько киллов White Knight Отличный хэдшот по рейзу Но все тиммейты погибли И теперь White Knight придется Пробовать вытащить одному Но тут Лаймеренс без шансов ставит хэдшот 11-7 И, как я и говорил, у команды Line 7 Оборона на тускане действительно хорошая Ну, лучше, давайте так скажем Лучше, чем атака Брат, ты не знаешь, кстати, еще сайты, похожие на ФК, где КС 1.6 гоняют? Ой, насколько я знаю, таких сайтов вообще не осталось. Во всяком случае, я не знаю ни одного, кроме фасткапа. Заказали билеты на остров Юст, туда на сутки и город неделю. Родственники сказали, с меня билет с них туса. <смех> так едем. Ну, это да, действительно хорошая. Мне бы так бы кто-нибудь бы сказал, приезжай с тебя билета с Настусом. Вообще был бы не вопрос, как бы я уже на чемоданах, как говорится. Ну, на самом деле нет. Меня куда-то вытащить это вообще большая проблема. 3-3, дорогие друзья. Вновь нет экономики у команды Проклятый Стак. Однако на равных бороться они все-таки могут даже и с пистолетами. Тем не менее, погибает White Knight. Это был единственный девайс у команды Проклятый Стак. Девайс подбирает недопуздик и его забирает Лаймеренс. Хотя игрок атаки успел забрать Дуримара при этом. И матово-красный. Помните его хедшоты, да? Помните его ваншоты даже, я бы сказал, не хедшоты. То есть, ладно бы он там стрелял куда-то и куда-то непонятно попадал. Но... Он именно одной пулей умеет очень хорошо попадать э, в голову А потом следом второй пулей попадать в голову еще раз Бублик Ну, такому подарку Бублик, по-моему, очень рад 12.7, дорогие друзья Понятно, спасибо, да не за что Бочка поднял бабки в покере Могу себе позволить Надеюсь пару титик подругаю И попью пивко за полтора евро Так, евро сейчас По курсу к рублю 80 С чем-то рублей Это получается бутылка пива за 120 рублей Да это в общем-то не так уж что Минус от уж Неужто? Или все-таки не уж? Как, как сейчас будут э, дела-то обстоять у коллектива, проклятый стак? Вроде на точку Б зайти-то почти получилось, а удержаться на этой точке получится или э, все-таки выбьют. Матово-красный эльф погибает от рук Лаймеринса. Лаймеринс находится на девятке. Его думаете, кстати говоря, уже находится под шавухой. Это Афас-фас-фас-фас. Давненько его не было слышно и лучше бы его никнейм вообще сегодня слышно не было. Потому что произносить его мне прям совсем не нравится. А Вайт нет девайса у бедного игрока атаки. А нет, есть. Вы посмотрите. А чё ж тогда с глаком стоял? Лаймеринс добивает White в то время, как Асфасфас садится на дефьюз. И надпись «Дэмбомб has been дефьюз» говорит нам о том, что львы забирают 13-й раунд в этой серии, дорогие друзья. Полтора евро за 100 грамм пива? А чё, серьёзно, кто-то покупает 100 грамм пива? Как бы просто Зачем? <смех> так, ну там 100 долларов за, за победу, кстати, дают. На Эво. На Эво дают 100 долларов за победу? Что-то прям, не знаю. Хочется в это, конечно, верить, но не очень похоже на правду. 4 в 3, дорогие друзья, оборона в меньшинстве. Ну, правда, в предыдущем раунде оборона тоже была в меньшинстве, и это не остановило мандулайн 7, хотя в этот раз остановила 13-8. Все-таки проклятый стак, хороший сплит пуша разыграли. Вовремя очень подключился мидл, своевременно вышли ребята с котов, и как следствие победа это был вопрос времени, как мне кажется. Ну могут как водку налить я хз дегустатора, ну типа, блин, это стрёмно. Просто Зная, что это Германия У них там вообще, как бы э, Ну, пивная культура-то Именно по пиву Прям просто очень-очень и -очень круто развита Но чтобы там 100 грамм подавали Это прям что-то новенькое Не, это пустик. Минус рейс, а следом, следом, следом Лаймеренс с Дуримаром, вы видели? Вы видели, какой хэдшот сейчас дал Дуримар? Вот прям такой же хэдшот в прошлый раз дал матово-красный эльф. Хаешка от Лаймеринса, кстати, догнала хейтера, и White Найт остается один на один с Лаймеренсом, но 4 хп, блин, против 69 Убегает White Найт куда-то, <laughs> я не знаю куда и что он там сейчас будет делать, но я... Ну, я не знаю. Бомбы у него во всяком случае нет. Бомба выбита где-то на точке А, судя по всему. Может быть, размансит. Но что он там размансит, я не знаю. А вот, кстати, подобрал бомбу... Но, естественно, беззвучно это сделать было невозможно Лаймеренс все дело это слышал И это 14-8. Как бы ни пытались, проклятый стак Не удается нормально организовать атаку В одном раунде, во всяком случае, удалось Действительно, сплитпуш был очень грамотный и красивый Но только в одном раунде И в этом-то как раз, наверное, и кроется ключевая проблема То, что одного раунда как-то маловато Главное не играть в КС Ха, ну да это да. Э -э в общем, я просто не буду озвучивать это сообщение, но да, я с тобой согласен. Ну, хотя живым-то ты и так оттуда Ух ты, хейтер, сбривает Рейза. Три в три. Ну, не в первой команде Лайн Севен, в общем-то, проводить раунд э при таких условиях. А спас фас минус тюбик, а вот и Хейтерд, кстати, тоже скопытился. Матово-красный один. И он завис или просто ждет? Нет, он не завис, он просто ждет. Хорош, Хорош хэдшот. Хорош хедшот номер два, черт возьми, а Бублик в спину заходит. ГГ, дамы и господа. Очень таймингово Бублик оказал. И опять Бублик вот за свое. Боже мой, Бублик. Для этого нужно, ну, специально куда-то уединиться со своим соперником, но не на глазах э, всеобщей аудитории, так скажем, да. Я к пиву негативно отношусь, а вот к васу в баночке маленькой отлично. Ну, это, собственно говоря, ну, нормально. Ну, пиво, в общем-то, алкоголь Алкоголь это как бы не очень хорошо Поэтому отношение э, к пиву Негативное, это скорее является нормой В общем-то, так и должно быть Тюбик, минус рейс Минус от Афас, фас, фас, фас, фас, фас, фас, и недопуздик. Еще один минус, но на этот раз уже убивается, вернее, погибает тот самый игрок обороны, никнейм которого мне не очень легко сегодня читать. Лаймеренс с Бубликом остались вдвоем. В общем, меткие стрелки, как мне кажется, но если бы не АВП у Лаймеренса. Вот на все можно было бы надеяться, но вот только не на АВП. И даже попасть в стоячего соперника Лаймеренс, к сожалению, не нашел возможность. 15-9. Ну, теперь опять же... А чё с лайфбарами у игроков атаки? Почему они все мертвы? Почему? Что? Что произошло? <смех> Бары дали сбой, дорогие друзья. Ну, ладно. что поделать. Сок лепесиновый лучше всего. Ну, я бы сказал, э, как там... Э, сок, сок манго. Вот мне нравится больше сок манго, чем апельсиновый. Но апельсиновый тоже, конечно, же, классно Вообще любой сок классный, по факту. Но... Минус, ну, томатовый. Томатовый, господи. томатный потому что томатный сок не очень люблю. Бублик на стрелочке красненькие. Красненький, потому что прекрасненький. А вы что подумали? <звы> Минус от Лаймеринса. Победа достается коллективу Лайон Севен. И вот прям в момент, когда команда Лайон Севен выиграла вторую карту и устроили счет, дорогие друзья, 1-1 по картам, Внезапно прилетел донатец от Грека Майорова, 100 рублей, огромное спасибо, приветствую удачного стрима и всем честных побед, спасибо большое и тебе приятного просмотра. Ну а касаемо честных побед, я надеюсь, что ребята, естественно, честно так и будут, собственно, стараться играть. Увы, увы, есть люди, которые периодически хотят схитрить и выиграть нечестно, но надеюсь, что в этом матче такого не будет.